Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. А ты мне опять со своими там это иди, суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы. Он, он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старик.